Меня зовут Константин Скобеев. Моя команда создала и развивает группу сервисных этих компаний То есть мы занимаемся всем, там, начиная от SEO и популярных хламных каналов, до комплексного маркетинга и 1С. В результате, что мы делаем, что мы даем, мы увеличиваем прибыль компании через что? Через увеличение продаж. Мы даем много льдовых эффективных, и через снижение сдержек насчет автоматизации более эффективного маркетинга. У нас огромное количество конкурентов, которые делают нечто подобное. И наша основная задача состоит в том, чтобы делать то же самое, только чуточку эффективнее, чуточку результативнее, чуточку лучше. Добиться этого, возможно, не за счет инноваций, потому что все инновации еще не в нашей сфере, а за счет именно операционной эффективности. Не проповеди и не заповеди работают. Работает некая система с показателями. Однако сама по себе система показателей, не наложенная на какую-то вот организацию работ с ритмами, с едиными целями, с командами, декомпозициями, она тоже не работает. По мере того, как я хожу по этим граблям менеджерским, я могу поделиться с множеством предпринимателей вот этим опытом. Думаю, что как раз тот человек, которому можно за этим опытом идти, потому что ты сейчас уже организовал конвейер из двух сотен экспертов, специалистов, которые работают сейчас в системе. Это повод для гордости уже, Это опыт, которым можно делиться. Тут Не, не я один, у нас вся команда, это мы все. Ну да, я в этой команде, я этим горжусь. Возвращаясь опять же к теории системного мышления, системы есть следующие характеристики. Есть создатель системы, с одной стороны, а есть инвестор или спонсор, uh -huh. который дает ресурсы. Чаще всего вот мои провалы в бизнес были связаны с тем, что я не разделял эти два понятия. Я думал, что система сейчас как-то построится, тогда когда есть команда, есть возможности. И сейчас вот мы возьмем и сделаем. А потом я понял, что без выделения такой роли, как создатель системы, системы не взлетают. И сейчас необходим человек, который сможет возглавить это направление, а я выступлю скорее как инвестор. И слова подтверждены делом В твоей компании, генеральный директор, не ты. Когда до этого дошел? На самом деле я изнывал. То есть это вот как из когда один, каждый день такой же, как вчерашний. И каждый день ты должен какие-то пожары тушить, и кажется, что из этого нет выхода. А какой я выход нашел? Я не то, что вышел полностью. Но из операционки я вышел, однако, благодаря вот этим инструментам работы, я могу очень хорошо контролировать организацию. Но была проблема. Не устраивал ни качество нашего продукта, ни скорость а, решения проектов, полнота и качество управления. Я искал решение. Вот приходит Илья Алябышев. Вот, замечательно. Илья, я бы у тебя в жизни не купил этот продукт по двум причинам. Во-первых, иллюзия, связана с тем, что мне казалось, что моя работа достаточно системная. Мне не устраивало, но она мне казалась, что достаточно системной. Во-вторых, я уже присытился темой, связанной с консультантами, тренерами и прочими. Выкинул на это многие десятки тысяч долларов э, на книги, на семинары, на тренеров, на консультантов, на коучов, которые у меня работали внутри компании даже, или вели проекты. И потом я вдруг понял, что основная проблема стоит в следующем. Они все говорят очень правильные вещи, ну, спорить невозможно, но они не дают комплексной картины. И я бы тебя не купил, потому что, ну, я уже присытился. Однако, что меня заставило передумать? У меня друг есть который для меня является образцовым предпринимателем, очень системный, и он достиг такого операционного совершенства в своем бизнесе, что на стагнирующем рынке его компания растет из года в год, удваивает прибыли. Он является своим почитателем, он проходил у тебя обучение и сказал о себе. И это меня заставило пересмотреть свои отношения и выделить время и свое, и команду, хотя мне это делать совсем не хотелось, на то, чтобы пройти обучение у тебя. Но я не пожалел. Ты даешь действительно системный подход. Личная готовая система, которую можно использовать когда все элементы связаны между собой. Мы наконец смогли связать воедино тот опыт те представления, которые у нас были. И оно у нас заработало. Мы уже добились эффективности. Многие проекты, которые у нас стояли по полгода, были завершены за 3-4 недели. Мы это нашли. Я этому очень рад. Ты можешь показать на пальцах самые важные инструменты, которые для тебя оказались краеугольными камнями в основе фундамента? Мне сложно это выделить, потому что мне все понравилось. Все зашло. По той простой причине, что были ли у нас совещания? Были. Но не такие, как у тебя. А был у нас какой-то определенный ритм, но ритм был, но он был не столь сфокусирован. И фокус чаще сбивался в силу того, что появлялись какие-то новые задачи. Были ли у нас какие-то проекты? Да, они были, но в силу того, что внешняя среда менялась достаточно быстро и меняется, мы не могли их быстро перестроить, и одно накладывалось на другое. Что наконец-то связали воедино. Я бы сказал так, я выделил бы все. То есть, ключевое, что ты увидел, это единая связанная модель, которая наложилась на практику конкретных проектов. Даже первые шаги, первые инструменты в системной работе позволили нам увидеть то, как мы продвигаемся гораздо быстрее, чем раньше. Что ты пожелаешь тем, кто сейчас встает на этот путь? Если не будет железной воли дисциплины, вы получите, наверное, от силы 5-10% ценности. Причем 10% как оптимист говорю. Тут все рассыпается, если нет дисциплины. Все рассыпается, если не будет воли на то, чтобы самодисциплину внедрить. Не только у себя, но и у всей своей команды. Поэтому здесь нужно начинать с себя и дальше работать с своей командой, вдохновлять их. А те, которые не вдохновляются, ну тут есть опять же инструменты, не буду спойлеров делать. У Ильи есть инструменты. А для чего все это нужно? Если в России удастся выстроить в компании очень качественную системную работу, это да, даст преимущество на многие годы. И преимущество и процветания компании на многие годы. Эта цель стоит того, чтобы проявить дисциплину железной воли. И это, с одной стороны, это первая ценность. А вторая ценность состоит в том, что благодаря системной работе можно понять, как выйти потом из операционного управления, понять, чтобы жить не ради бизнеса, выстроить систему, подняв ее на орбиту, тратить минимум времени на управление. Поэтому внедряйте решение, которое ты или я предоставляешь, позволит достигнуть реально больших успехов в бизнесе. Спасибо тебе большое. Я уверен, что вместе победим. Да, спасибо.